Всем привет! В эфире Универ Ньюз», А в студии Илюза Шерифуллина наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Состоялось открытие выставки, посвященной Ментимиру Миру Шаймиеву. Изменения в новой политике конфиденциальности WhatsApp. Баскетболисты КФУ в чемпионате ассоциации студенческого баскетбола. Заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан, председатель комиссии при президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов встретился с руководителем рабочей группы, ректором Казанского федерального университета Ишатом Гафуровым. В рамках встречи обсуждались приоритетные мероприятия текущего года, объявленного в Республике годом родных языков и народного единства, которые возможно реализовать под эгидой комиссии, а также вопросы их администрирования и финансирования. К другим новостям. Состоялось открытие выставки, посвящ первому президенту Республики Татарстан Ментимиру Шаймиеву. О том, как проходило мероприятие, расскажет наш корреспондент. В мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» начала работу выставка «Лица Республики. Первый президент Татарстана Ментимир Шарипович Шаймиев». Особенно примечательно, что открытие выставки состоялось с день рождения Ментимира Шаймиева. В открытии принимали участие председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Азгат Сафаров и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Я от имени всех присутствующих здесь, от себя лично хотел бы поздравить и выразить ему глубочайшее уважение, огромную благодарность за все, что он сделал и продолжает делать для родной республики. За подвижническую работу сегодня по сохранению историк-культурного наследия, возрождению духовности в обществе, защиты родных языков, неустанный труд на благо и во славу родного Татарстана. Экспозиция включает в себя фото и видеоматериалы, связанные с общественно-политическими, культурными и экономическими аспектами деятельности Митимера Шаймиева в должности президента Республики Татарстан. Работа выставки продолжится до 30 января.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 Недостаток йода в организме может привести к хронической усталости, головным болям и частым болезням. Как отдельное химическое вещество, йод усваивается хуже, чем в составе продуктов. О том, как насытить их функцию, смотрите далее. Органическое удобрение для сельскохозяйственных культур, способное повысить в них содержание йода, создали ученые Института экологии и природопользования Казанского университета. Человек не только должен насыщать свое чувство голода, утолять свое чувство голода. Но хорошо бы, чтобы он правильно питался здоровой пищей и функциональной пищей. Так ученые придумали создать удобрение, которое будет содержать добавочный йод. Он будет поступать в растения, например, такие как зеленые или зерновые культуры. Поскольку у нас реализовывался проект, где мы получали, делали технологию, создавали технологию, получение нетрадиционного нового удобрения на основе, на основе куриного помета, который мы получали методом пиролиза, получая так называемый биочар или биоуголь. Мы подумали о том, что как раз на этот биочар и можно нанести йод. Таким образом будет получен двойной эффект. Во-первых, биочар, то есть древесный уголь, увеличит плодородность почвы и урожайность культур. А во-вторых, будет медленно освобождать йод, и тем самым растения его поглотят. Это действительно получилось. Мы провели лабораторные эксперименты, мы провели полевые эксперименты. Весной этого года была одобрена заявка на патент для новой технологии. Также метод был уже опробован на полях индустриального партнера «Агросила». Необходимо сделать еще один шаг по конструированию и созданию установки пиролизной непрерывного типа, потому что количество пометов, навозов, которые образуются, огромно. По словам Светланы Селивановской, как только этот шаг будет преодолен, технологию можно будет широко использовать. Диана Желенкова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Перерыв на сессию в студенческом спорте подходит к завершению. Игроки сборных постепенно возвращаются в рабочий ритм, чтобы уверенно продолжить выступление в различных чемпионатах и первенствах. Сборные КФУ по баскетболу не стали исключением. Егор Белоусов сейчас подробно расскажет, как баскетболисты готовятся к продолжению регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». 10 декабря баскетбольные сборные Казанского федерального университета вошли в сезон. После долгой и утомительной паузы в стенах культурно-спортивного комплекса «Уникс» стартовали игры регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». Первые части регулярного чемпионата женская и мужская сборной КФУ успели провести три матча. В женской части чемпионата баскетболистском федерального пока нет равных. Во всех встречах девушки из КФУ выигрывали с разницей как минимум в 10 очков. У женщин сейчас сетка более-менее попроще. Они три победы подряд а, завоевали. Осталось еще, если я не ошибаюсь, два матча против КДК и против Академии спорта. Оба матча будут очень интересными. Надеюсь, то, что получится его даже показать в прямом эфире. Я больше, на самом деле, жду все-таки встречу с Академией спорта, потому что у них ротация состава больше идет такая то, что... Игроки из сборной, которая играет в региональном чемпионате, может спокойно оказаться и на чемпионате России, и также наоборот. Так что класс игроков намного выше. Мужская сборная оступилась всего один раз на старте чемпионата, проиграв сборной энергетического университета со счетом 59-67. Однако в следующих матчах парням из федерального университета не было равных. Принципиальный соперник, а именно сборная Казанского авиационного института, был повержен со счетом 76-53. А в заключительном матче перед перерывом против сборной Книту федералы сделали счет 72-57, забрав еще два очка в свою копилку. мужской сборной ситуация в турнире таблице тоже интересная. Одно поражение они допустили, два матча они смогли выиграть. И также им предстоит играть с КТК и с Академией спорта. Там... Я не постесняюсь этого слова. Будет настоящая заруба, борьба за чемпионство и за выход в плей-офф. До возобновления чемпионата остается совсем мало времени. Каждая тренировка идет в усиленном режиме, так как впереди сборную КФУ ждут матчи с Академией спорта и Казанским государственным аграрным университетом. Ближайший матч сборной Казанского федерального проведет в гостях у Академии спорта 28 января. Надеемся, что оставшееся время команды проведут в усиленном режиме и покажут нам красивый баскетбол. Егор Белоусов, Виолетта Басова. Универньюз. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!